С помощью интерактивной презентации мы решаем вопрос презентации нашего нового проекта Екатеринбург-Сити. Мы сделали макет с использованием графики, с интерактивным контентом, частично, причем, и, собственно, презентуем его на различных форумах и выставках. Интерактивная презентация, она более мобильна, ей удобно управлять, то есть можно, если мы говорим конкретно про этот проект, мы можем, например, поменять фон, изменить время дня, чтобы отобразить это на экране для посетителей. Вот. Можно оперативно управлять контентом, например, менять рендеры, фотографии, или же текстовую информацию, это тоже очень удобно. Они обращают внимание на контент, то есть они реагируют, когда мы, допустим, переключаемся со дня на ночь, либо обратно, они всегда обращают внимание, когда меняется контент, то есть сменяется слайд, например, и э, посетитель снова обращает внимание на макет. При этом э, менеджер может продолжать презентацию устную, но при этом визуальный контакт посетителя сохраняется с макетом. Для меня самая важная и актуальная функция — это, опять-таки же, смена контента, потому что Допустим, наш проект, он не на финальной стадии, это концепция, и она частенько меняется. И чтобы оперативно обновлять информацию, интерактивная презентация очень подходящий, на мой взгляд, инструмент для этого. Вот, поэтому с тем, маркетологи могут быть счастливы, если у них есть такая возможность. Возможно, это зависит от задач того или иного проекта, но да, рассматриваем, возможно, будем использовать.